Привет! Долго искал место, где запилить видео на машину, на обзор. Машина Volkswagen HTI 2016 года. Хотел сказать, что случилось с ней за один год эксплуатации в такси, и что мне нравится, что не нравится в этой машине. что а, по внутрянке, ну, вернее, по мощности. Разгоняется машина, вот, в принципе, 60 километров. И я жму тапок до конца. 5000 оборотов. 80, 90, 100. 120, в принципе, довольно резво разгоняется. И если кикдаун сделать, то вообще мощно. До 6, 5-6 тысяч оборотов, как бы, в принципе, отрабатывает. До сотки машина разгоняется за 6,5 секунд расход топлива в машине я как раз перевел на километры, чтобы все было прекрасно и у нас горит красный так, а куда нам нужно? нам нужно vehicle status только не сюда energy sport, вот driving date вот, с, а, расход у нас 10 литров, это с того момента, как я заправился с момента старта 9,7 а, за период какой-то за 150 километров я среднее это вот 13 литров 13 а, литров на 100 километров а, до заправки 140 километров в принципе так она кушает если в хорошем режиме то где-то литров наверное 9 это если по трассе просто ехать 9 литров она будет есть а, в принципе считаю не очень много если конечно топить на спорте то вот если я сейчас включу спорт, вы заметите по оборотам. Сейчас полторы а, тысячи я включаю спорт и уже две тысячи. Вот я здесь его на ручке просто так, хоп, и все, я выключаю спорт. Опять обороты упали. Я включаю спорт и обороты опять до двух тысяч. Я тапком ничего не трогаю. И всегда на полторушка кушается Вот я спорт выключил, все. На спорте расход выше, само собой, так как обороты выше. А, что еще? Машина, в принципе, разгоняется, мне нравится, как она разгоняется, нравится, как входят повороты, а, а достаточно, на, на большой скорости можно заходить хорошо в повороты, как бы, она сильно не, не сносит, снос колес сильно не произносит, не происходит, только если на больших скоростях, там, не знаю, где-нибудь там, но... 180 километров то тогда будет чувствоваться снос но и то небольшой зависит от резкости поворота так что в принципе у меня все устраивает руль очень мягкий здесь стоит электроуслитель все мягко крутится все прекрасно электрическая рейка здесь в смысле не гидравлическая поэтому руль очень мягкий что еще Раз а, пробег здесь 70 тысяч километров, за год я столько наеду. так, пойдем, пойдем посмотрим под капот, что там вообще. А, под капотом у нас... А, что здесь? А двигатель... А, TCI. 2 литра. Сейчас я заглушу его, хотя они не буду глушить. 2 литра здесь у нас под капотом 220, 228 лошидных сил. Здесь у нас турбина. В принципе, здесь сюда горячо. А, прикольно мне нравится, что здесь находится а, памп, помпа, которая все еще работает после того, как машина заглушена. Вы глушите и он гоняет, а, она гоняет антифриз по всей системе до того, как машина не, не охладится. Как бы не просто работает вентилятор и охлаждает жидкость а, внутри радиатора. А просто а, она гоняет, грубо говоря, через радиатор полностью и полностью через мотор. И гоняет, чтобы охладить а, турбину, чтобы ей не пришла смерть. Все достаточно чисто. В Америке мне это нравится. Под капотом все, в принципе, здесь небольшая грязь, но это ерунда. А, все чисто, как бы небольшая пыль. Ничего страшного. Так, по фарам. Фары мне нравятся. Здесь очень яркий свет. Здесь ксенон стоит. Я не знаю, какой, честно говоря... Здесь линзы, и вот это мне нравятся полоски, вот эти габариты, они, когда при повороте, они светятся, светятся как вот, они становятся, становятся желтыми, сейчас я покажу. И вот так вот они делают, и мне это нравится, это очень стильно выглядит, а также вообще мне нравится полностью морда. Здесь всякие жуки, понятно. Ладно, под капотом здесь смотреть больше нечего. Два радиатора здесь. Один радиатор на охлаждение, получается, антифриза. И второй радиатор у нас охлаждение масла. Ну, само собой, масло же надо охлаждать перед тем, как а, турбина же должна охлаждаться. Так, диски здесь 18 й они уже ушатанные все. А, резина просто лысая, а, вообще лысая. Вот у меня уже здесь видно а, корт. Честно говоря, это вообще опасно. Вот, если видите, вот здесь корт. И мне их нужно срочно менять, потому что колесо скоро просто, просто взорвется, наверное. Здесь на солнце видно, что уже все. Колесо мое скоро взорвется. И вот здесь тоже видно. Это нужно менять Срочно. Скорее всего, я этим займусь завтра. Так. Я, честно говоря, этого не видел. Я знал, что она лысая, но не в такой степени. А, что мне нравится? Повторение поворотника здесь. Тоже стильно сделано, все прекрасно. А, задние колески, как я сказал, 18 й Резина а, у меня стоит 225-40-18. А, здесь лючок прекрасно открывается. Нажатием все классно а, Также задние фонари очень яркие а, Мне нравится Как они а В темноте очень ярко Поворотник все, они красные, но они очень яркие Выхлоп мне тоже очень нравится Особенно звук Он очень сильный, здесь какая-то 50 труба а, Вот все это выглядит Скорее всего какая-то 50 труба Очень широкая а, грубо говоря звук хороший но ну, можно поставить конечно как он тексас выхлоп еще лучше и будет вообще прекрасно сзади мне в принципе все устраивает выглядит машина такой маленькой достаточно все компактно а, двери спокойно открываются ничего не провисло все здесь чисто всегда в америке нет много грязи здесь сиденье сиденья складываются в таком положении а, можно кого-то возить или что-то возить. Здесь также есть в ногах кондиционер. И здесь есть кондиционер. Так что здесь довольно-таки комфортно, потому что тренировка еще здесь темно. А, ручки, перейдем к минусам, наверное. Ручки мне вот эти не нравятся. Они вот так вот делают. И впереди такая же история. А, еще минусы здесь всегда грязь. Ну, не то, что минус, но здесь как-то не продумано. Они сделают дверь. Падает. Здесь окно больше, чем вот эта часть. Не знаю, зачем это сделано. Люк. Люк у нас а, тонированный из стекла. А, передние двери, в принципе, же самые ручки. Ручка скрипит, мне это не нравится. Замки бесшумные, хорошо все открывается, никакого шума. В машине тоже шума нет. Резинки, здесь бархат. Здесь тоже резинки у нас. Ничего, ну, есть чуть-чуть пыли, как я и сказал, грязи нету. В принципе, надо поменять резину понодрявая. Хороший доступ а, противотуманкам здесь, ну, как обычно у всех машин. Так, тормозные, а, тормозные диски здесь, скорее всего, 15-е впереди. А, честно говоря, не знаю. Мне кажется, 15-е вентилируемые. А, в принципе, тормоза отличные, мне все нравится. Сзади тормозные диски, скорее всего, 14-е тоже вентилируемые. Тормоза все, как я искал, прекрасно, диски еще живые, все нормально, задние сильно не тормозят. То, что они вот так коптят, как бы черное, вот такое все становится. Так, в принципе, здесь иногда все черное, вот как здесь вот, от того, что просто тормозишь. А... Ну все, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр, Что много лайков, репостов и, в принципе, все тогда, наверное. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто меня поддерживает. Ставит мне лайки. Особенно если вы работаете в такси. Не стоит покупать дорогую машину. Лучше купить дешевенькую и на ней наваливать. И также, чтобы салон никто не обосрал ничего. Мне повезло, что за год все было нормально. Никто мне не вливал в салоне. Никто, не знаю, не ездил какой-то обосранный, бомжей не было. Поэтому, в принципе, никакого, ну, демича большого не было. Так что, все, всем еще раз спасибо. Всем, кто меня смотрит, поддерживает, лайкосы ставит мне. Все тогда, всем спасибо. Пока, удачи.